Что у нас происходит? На нашем рабочем столе закончилось место, да, и мы для того, чтобы положить следующий план, видите, у нас как бы уже некуда, некуда его ложить. Поэтому я хотел бы вас познакомить с системой масштабирования. Как масштабировать рабочий стол так, чтобы вам было удобно складывать ваши клипы. Ну, Во-первых, как я уже говорил, мы можем делать длину, ширину нашего рабочего стола. Да. В данном случае можно здесь зажав мышку вот на этой черной линии, сделать наш рабочий стол чуть длиннее. Но это все равно не спасает. Поэтому для того, чтобы изменить масштаб, есть несколько способов в премьере. Один из способов смотрите, я называю это глаза краба. Видите, вот здесь находится такой вот объект, чем-то похожий на крабика такого, с двумя глазами. Так вот, если вы мышку наведете на один из глаз этого краба условного, у вас появится пальчик. И если мышку зажать и потянуть ее вправо, смотрите, у нас масштаб нашего рабочего стола может уменьшиться. И наоборот, если влево, значит масштаб будет увеличиваться. То же самое произойдет, если мы возьмемся за другой глаз. Потянем вправо, масштаб увеличивается, влево масштаб э, уменьшится. И таким образом, смотрите, мы с вами получаем наших три фрагмента и вот как бы еще свободное место на рабочем столе значит какие еще есть способы изменения масштаба это можно делать если на клавиатуре нажимать клавиши плюс и минус которые идут в верхнем ряду после нуля верхний числовой ряд 90 потом идет минус и если нажать на минус и нажать на плюс то мы таким образом изменим масштаб нашего э, ролика. Ну, или, как я уже сказал, вот тянем за глаза этого краба. Э, это два таких самых распространенных способа. Э, кроме того, что мы можем по длине э, увеличить или уменьшить масштаб, мы его можем еще и изменить по ширине. Смотрите, мы можем сделать так, чтобы э, мы с вами видели, как выглядят наши планы, где мы видим скриншот э, каждого плана. Как сделать так, чтобы расширить эту дорожку? Очень просто. Вы наводите мышку на букву V1, например, и начинаете крутить от себя колесиком мышки. Крутите от себя и у вас увеличивается ширина вашего, э, вашего вот этого плана.